Чиза АЛПС, чиза с перекодировкой, только она идет со специальным колпаком чиза-мапы. Здесь уже получается один ключ, это, можно сказать, два замка. Для того, чтобы попасть во второй замок, нужно, чтобы сопала секретность на первом. Поэтому вкратце так.